Привет, мои дорогие, привет! Вы смотрите канал SavilePS, с вами Эшли и сегодня мы с вами будем делать обзор домиков. Недавно я покупала домик, мне он очень понравился и мне стало интересно, а какие вообще домики можно купить? Я залезла на авито и поняла, что это огромная тема для показа, для обзора. Поскольку в магазинах ничего нету, мы знаем, что основной товар находится в интернете и, конечно же, домики тоже находятся все в интернете. А поскольку производители ничего нового не выпускают, то понятно, что все домики сейчас в основном это БУ. Поэтому отправляемся с вами на Авито и делаем обзор домиков. Юху! Итак, я уже открыла Авито, и мы сейчас видим, что на Авито есть 550 объявлений из разных городов, где разные варианты домиков ЛПС. Начнем тогда с просмотра. Значит, первый вариант, вот такой классный домик. Эта тема мне сейчас стала очень интересна, потому что я на днях купила домик для своих пэтов и подумала, а что еще есть для них? И оказывается, для них столько всего много. Что-то у меня уже есть, такое у меня есть. Классные, забавные, интересные. Мне кажется, что периодически можно что-то покупать. И такой тоже у меня есть больничка. Можно покупать и какие-то сценки снимать. Как вы вообще сами относитесь к этой теме, покупки домика для ЛП? Пользуетесь ли вы ими? И так, это что-то другое. Uh -huh. Little Pet Loving Playhouse. Это не оригинальный, но он тоже интересный. Так вот играете ли вы именно домиками? Нравится ли вам? Ну вот, кстати, вот этот очень классный. Смотрите, какой интересный. Тут прям открываешь и тут целая сцена. Ничего придумывать не надо. Хотя я обычно декорации рисую, но вот такие штуки мне тоже нравятся. Смотрите, как здорово. Вообще класс качалочкой кроваткой все тут есть где побегать поползать угу. такой вот даже домик тут какие-то пэты непонятные хотя здесь но они здесь разные видимо это не очень старый выпуск вообще классный набор смотрите прям раздвигается тут такая прям сцена здорово мне очень нравится я чувствую что я прям вот куплю себе что-нибудь даже вот я поставлю себе сердечко на тот набор, который мне нравится. Что-то не ставится. Не хочет ставиться, ну ладно, я потом его найду. У -у -у. Тоже очень миленький наборчик, смотрите, какие классные. Что-то из этого я уже видела. Ну, фоточки тоже интересно посмотреть о машинка посмотрим сколько стоит машинка машинка и аксессуары 1000 рублей 5 петов она продана но ничего страшного я думаю что они в продаже есть их полно тут вообще наборчик миленький да смотрите с петиками еще какая-то зверушка 800 рублей ребят вообще космос цены отличные интересно. Тут даже прям много всего. Ну вот. Очень здорово. Так, посмотрим, что у нас здесь. Замок. Я его уже смотрела. Он не привлек мое внимание. Так, ну, будем смотреть бетов я думаю мы... ага, тут есть какие-то домики обзор на этот домик мы делали когда смотрели что продается на озоне Это интересно тоже О, тоже классный у -у -у. интересно сколько они у них стоят сейчас посмотрим как новые полторы тысячи у -у -у. Вот этот мне очень нравится, тоже классненький. Какой-то он такой занимательный, очень красивый. Смотрите, да, как здорово, вот куча ячеек, он такой прям прикольненький. Так, а это матрешка. Смотрите, какая она смешная. Как сильно современные коллекции отличаются от самых первых. Вообще просто день и ночь. Так, что у нас тут? Тут тоже какая-то зеленая канализация. Ну, такой себе набор. Так, здесь у нас что-то вообще такое интересное. Что это больничка, да? Причем какие-то потики такие узкоглазенькие хорошенькие так одна фотка нет есть еще она это другой набор а вот именно этот набор больничка да смотрите что тут скорая помощь рентген очень классный набор здорово такой прям двухэтажный тут целый дом дом с машинкой вообще класс сейчас мы посмотрим сколько он стоит 500 рублей ребят Москва мне очень нравится я сохраняю себе так вот это тоже мне нравится прям вообще такая большая тут история два этажа окошечки дверки даже три да наверху еще тут вот, дерево тоже мне очень нравится классный стоит 800 рублей в Питере вообще класс по эти тут уже кого-то продали и видимо здесь все- таки да есть домики тут вот, вот, повторяется смотрим вот такой громадный дом ребята громадный правда и мне кажется что это п и не оригинальный то есть вообще не понимаю что это но тут есть ванночка, да, комната с люстрой, комод такой интересный, похоже, что здесь лифт, какая-то горка, Мне вообще очень интересно, да. А в целом, наверное, вот смотрите, он закрывается, и это, наверное, да, да, это как воздушный шар с корзиной, ну классно, классно, очень красивая штука. Стоит она на 2000 в Москве, где? Где в Санкт-Петербурге? Сохраним, поставим сердечко. Так, вот эта тема тоже мне нравится. Это современные вот эти домики. Я уже тут вокруг них похаживаю. И полагаю, что, наверное, я что-то куплю. Вот этот мне нравится, да. Неплохо смотрится. Может быть, что-то можно было бы и переделать под свой вкус. У -у -у, тоже 500 рублей два домика и пять персонажей за тысячу текст поехали дальше домик титлэс шоп, магазин посмотрим смотрите какой огромный Ага. только одна картинка за 300 рублей вообще огонь так а если еще доставка авито есть недорогая представьте можно вообще 350 рублей, такой домино. Так, тут у нас оленей дом, потому что рога какие-то на нем, да? Лесенка, второй этаж, унитазы, аж два. Унитаз биде или два унитаза? Или они любят вдвоем ходить в туалет? Интересно, да, задумка такая? Вопрос, зачем? Зачем два унитаза? и раковина раковина на другом этаже двухэтажный туалет ребят я вообще не не поняла зачем кто понял пишите я вот не понимаю а вот это что-то кровать тут два унитаза и кровать оригинально оригинально она смотрится эффектно такой дом с рогами прикольно 1200 москва вау ладно так что у нас тут опять больничка мы уже ее смотрели. Вот здесь вот какие-то домики. Вот здесь у нас домик дерева, домик с бантиком, больничка и набор, который мы уже видели. А, это My Little Pony, понятно. Ну, тоже интересно такой, забавный. Так, идем отсюда. Больничку пропускаем. Вот это у нас что тут? За обезьянный гамак, кольца, качели. Это у нас спортивная обезьянка, ребята. 600 рублей. Цена вообще по сравнению с магазинами, конечно, день и ночь. Вор... Вологодская область, череповец, 500 рублей. Что это у нас такое большое? Что-то сейчас посмотрим. Двухэтажный домик с лизинкой и горочкой, с кольцом, с качелями. Да, тут еще какой-то... Что это за трамплин какой-то розовый? Или что это, мне непонятно. Качельки. Там-то девушка-продавец нарисована. Это тоже похоже на магазинчик. Посмотрим еще фотки. Ага, вот он стоит. А вот видите, вместо трамплина здесь идет какая-то вот корзина. В ней тенчик сидит. То есть здесь... А, ну вот смотрите, видимо, он как-то перестраивает. А, нет, вот, просто... Он поставлен нижний, этот вот, вот он, вот он, этот трамплин. Ага, лесенка теперь здесь, понятно. Интересно, интересно. Едем дальше. Что еще есть? Посмотрим. Так. Это у нас что такое? Это для хомячка, да? Каруселька и колесо. А здесь у нас что? Ага, ну вот это у нас с канализационной трубой для хомячка. Так, вот такой большой дом дерева. Тоже три этажа. Есть где побегать этому. Цена не маленькая. Еще пэтов предлагают кучу. Кстати, можно поинтересоваться по поводу стоимости пэтов фигурки большие 100 рублей маленькие 40 вообще огонь оптом дешевле цены хорошие вот сохраняю себе этого продавца и <соценно> я бы даже что-нибудь купил среди есть колли даже два колли такса есть по 100 рублей если это так ребят я куплю и черного котика хочу миленькие так Идем дальше, Сейчас, чтобы не потерять, я напишу им что-нибудь, где тут можно написать, а только позвонить, ну значит мы позвоним в Стиволожск. так, идем дальше, не отвлекаемся, это у нас кто? Это у нас вот такой классный дом, мне он тоже нравится, два этажа, 500 рублей. Домик фитнес-центр, Ленинградская область, смотрите какой хороший домик вообще, качельки, карусельки, шест, да, шест лифт, вообще не знаю что это, для чего, ну в общем тут комнатки, можно что-то придумать, можно поиграть, мне кажется это очень интересно, ребенку должно нравиться. Так дальше кольца это у нас что-то из цирка вот такой вот домик интересный что-то внутри Ага. мы уже похожее что-то видели просто он в другом цвете красиво смотрится 1000 рублей так вот здесь непонятное что-то да здесь разобранный домик и это все фотографии Такое ощущение, что либо это что-то неполное, но непонятно, задумка пока непонятна. Так, дальше, что мы не видели? Так, игровой домик, вот такого плана. Что у нас там внутри? Ага, прилавок тоже, это типа магазинчика, шкафчик, полочки. Неплохо цена 500 рублей санкт-петербург так гуляем дальше красивое дерево мы его смотрели дальше у нас наборы повторяются есть разные цены этот наборчик тоже мы видели вот этот не смотрели ну-ка посмотрим что у нас тут горочка да? ледяная горочка хорошо этике конечно такие себе но игровая площадка интересная вполне может быть так смотрим еще вот этот по центру тоже похож на, на дерево или на скалу с качельками одна качелька потеряна а нет не потеряна, просто здесь корзинка да смотрите здесь планочка угу тоже интересный наборчик так 1500 петер а здесь у нас машинка машинка очень классная за 300 рублей я ее себе сохраню она мне нравится такой патик шметик очень симпатично очень интересно смотрите какая я так, смотрим, что тут есть еще. Так, аксессуары и домик. Аксессуары есть очки, какие-то шапочки, шезлонг, да, панамка, картинка для пикника. И вот такой домик. Домик интересный. Тоже тут он как. Как пенальчик, да, раздвигается разные уровни. Неплохо. Стоит все удовольствие. Ага, о цене аксессуаров и домика отдельно. Понятно. Цена неизвестная. Так, это мы смотрели. Вот такой мы смотрели. я его не узнаю. Наверное, что-то похожее мы уже видели в другом цвете. Тоже красивый очень набор тысяча рублей большая игровая зона так дальше уже идут повторяшки вот это похоже да на корзину которую мы видели только здесь она раскрыта по-другому не корзина как она воздушный шар да воздушный шар хорошо поехали дальше так это все повторяется Смотрите, какая классная машинка, ой, я не могу, какая прелесть, какая милота. Так, ага, куча пэтиков, пэты все современные, какие миленькие малыши, зайчики, все очень симпотное. Так, едем отсюда дальше. Смотрим, что у нас тут. Ага, это наш дом с рогами, который мы смотрели, который с двумя туалетами. Вот смотрите, да, здесь раковину поставили наверх, здесь мебель переставляется. Вообще, конечно, качество мебели средненькое. Ну вот такой себе домик. Так, это все повторяшки. Это все повторяшки, тут прям целая куча пэтов и всего-всего. Домики, деревца. Угу. Так, а тут что? Посмотрим, это два домика друг на друге, к сожалению, у нас притормаживает интернет. Так, это вот у нас магазинчик. Ага, испаленка, немножко все переставлено. Вот так и должно быть. Домики должны быть переставлены, каждый по своему интересу. Тысячу рублей. Так, что у нас тут есть еще? Вот такой наборчик. Мы его еще тоже не видели с горочкой большая экспозиция на мой взгляд немножечко скучный и по моему он все-таки то ли здесь какие-то левые игрушки добавлены то ли он не пэтовский то ли это поделка не могу сказать так смотрим смотрим что тут у нас еще есть куча домиков Так, дальше идут в основном все повторения, что-то вот такое напоминает мне что-то из детского садика кубики, такой детский вариант. Так, зоммагаин. Так, а здесь у нас что? А, вот такой миленький миленький двухэтажный домик. Мы тоже его видели с другой стороны, да, он интересный. Смотрим, что тут есть еще. Ну вот смотрим, что Авито переполнена однотипными предложениями. В них можно поковыряться. Что-то интересное для себя насмотреть. Если вам что-то нравится для экспозиции, например, вашей коллекции для игры, для съемок, то есть всего очень много. Кстати, какая классная колесочка для близнецов, вообще космос. Так, это объявление я сохраню, мы сейчас сюда залезем. Продаю все набором, по отдельности не отдаю. Но, кстати, вот и цена 1500 за такую тонну, просто тонну аксессуаров, это вообще немного. Вот. И потом, если вам что-то не нужно, просто взяли это и продали по отдельности. По отдельности это быстрее раскупят. А что-то можно прям переделать, использовать где-то. Ой, мне очень нравится, особенно я прям влюблена в эту колясочку. Так, смотрим, что еще. Автобус, домик, фигурки. Автобус классный, автобус мне очень нравится. Одним лотом полторы. Так, Кто продает? Питер. Тоже хороший, кстати, лот. Вот, кстати, по цене, если вот так все вместе считать, считай недорогой. Добавляю себе. Так. Смотрим. Вот это мы не видели. Здесь я не уверена, что это домики ЛПС. Но для ЛПС они тоже подходят. Очень симпатичный вот этот, кстати, домик с мостиком. Смотрите, какой мостик хороший. Игровая зона очень большая, интересная, занятная. Мне очень нравится. Этот домик тоже классный. Смотрите, тут прям бассейн, шезлонги, лестница на второй этаж. Круговая, кстати. Есть ванночка, спаленка, все. Эркер. В эркер можно поставить столик. Интересный домик. Этот домик совсем маленький. В него будет играть с бетами сложновато. Чайничек тоже. Ну Вот эта экспозиция такая. Немножко скучновато, на мой взгляд. Что здесь нельзя сделать там домики какие-то, поставить мебель. Так, что еще? Здесь маленькие наборчики. Ну вот, собственно говоря, мы, наверное, практически все и посмотрели. То есть я сомневаюсь, что здесь прям вот что-то появится такое сверх кроме того что мы уже видели Я, конечно еще вот полистаю ну, вот здесь опять шезлонг ну, в целом либо что-то простенькое либо все повторяется а тут прям куча кучная то есть у кого-то прям была целая лпс фабрика угу, угу. смотрим по ценникам 1500 это вопрос за что целиком или частями один дом полторы тысячи два дома две полный набор 8 возможен торг но торг конечно возможен потому что цена у них завышена я сохраню если будет интерес можно попробовать общаться с продавцом что у нас тут еще есть? Давайте смотреть. Так, игровой домик. Вот даже не буду открывать, и так видно. У -у -у. Такого плана. Интересно тоже. Тут прям с пэтиками. Такие как домики для них, как клеточки. Симпатично. Здесь тоже мне нравится вот эта машина этот домик мы уже видели машинку интересно они фотографируют отдельно или нет да вот машинка смотрите какая классная вообще как космический корабль здорово смотрится все очень гармонично красиво и по цвету, и по всему и пондионыш такой нормальный так цена 800 рублей вот это что за домик А, тоже это у нас повторяется очень интересно. Идем дальше. Так. Смотрите, какой прикол. Душек. Душ. Для хомячка. Что-то еще. Корабль. Классный. забавные игровые наборы интересно их разглядывать еще интереснее в них играть давайте еще тут вот посмотрим эти корабль лебедь да тут вот этот верхний для модницы да смотрите какой корабль классный это простые, вот это для обезьянки, это для модницы. Так, ну я еще вам показываю. Если что-то вот попадется, мы еще посмотрим. Да, это не совсем пэты, это какая-то другая тема. Идем дальше. Конечно, ребят, было бы здорово, пришел в магазин, и столько было бы пэтов, но, увы, к сожалению, нет в магазинах ничего. Поэтому мы смотрим то, что у нас продается в, ну, в, доступ, в доступе. Видим, тут кто-то конкретно играл, смотрите, прям собирал. Сделан, видите, ноутбук. Тут какие-то денежки, кубик-рубик. Это все ручной работы, Макдональд, Соки, Моки, любовь уже хорошо пожившая, видно, что играли, видно, что нравилось, здорово. Машинка из пуговок. Да, весь дом ручной работы, кто-то просто молодец, продает почему-то за 1 рубль. Вообще интересно, что еще пишет. Сделано с любовью, цена 950, встреча у метро. Румбокс с жильцами. Угу, понятно, классно. Ну, я, кстати, вот восхищаюсь детьми, которые делают такие вещи сами своими руками. Просто пять с плюсом. Даже тысяча с плюсом. ребят, если вы делаете такие штуки, делитесь этими, показывайте. Это всегда очень интересно. Гораздо интереснее, чем готовый набор. Вот честно. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Рекс. я думаю что мы практически исчерпали предложение авито здесь нового совершенно больше ничего нет в целом все повторяется это огромная студия ну кино, киностудия по моему да или студия звукозаписи тоже она кстати редко вот встречается домик этот, так, ну лимузин, вообще класс, ставьте ребят лимузин с бассейном, с джакузи, это вообще просто, для таких мажоров, девчонки садитесь, прокачу вас в джакузи, прикол, отправка недорогая, Москва, область цена супер мире не хочу так что еще вот смотрите вот такой наборчик не знаю какое отношение он имеет к этому может быть прямое а может быть и нет потому что мне кажется что это какой-то новодел либо вообще что это я не могу понять Нету ни одного значка ЛПС. Мне кажется, что это просто все вот тупо вырезано из какого-то пластика. То есть, либо это чья-то ручная хорошая работа. Что-то пишут про него. Картонный домик. Вот так, картонный. Ну, в общем, интересно. Текст. Еще смотрим. Вот это... А, ну, смотрите, да, вот это, опять же этот же картонный домик. То есть, видимо, да, это что-то фабричное. Просто редко встречающаяся. Каруселька, вот мне нравится, смотрите, прикольная. Каруселька My little pony да, для пэтов. Поэтому я и не видела ее. Так, и здесь полная коробка петеков. Хорошо цены, машинка, больница, самолет есть, Ой, что тут только нет, давайте представим ну-ка, а вот самолет, классный кстати, самолет мне очень нравится, пэтики, приветики, куча-муча пэтов, какие-то пупсы, ребят, самолет, какой он хорошенький хочу самолет хочу хотеть не вредно текст едем дальше угу. дальше все повторяется в разных цветах уже у кого как говорится что отлетевшие от игры но у кого что выжила и осталось вообще класс много всего интересного я обязательно созрею что-нибудь купить что-то я уже насмотрела с кем-то я еще буду сейчас переписываться тоже мне нравится вот этот с колесиком так так так вот здесь хорошо видно тоже, смотрите, с лесенкой, у -у -у. с какими-то домиками, симпатичный наборчик. Я представляю, когда вот у ребенка ажиотаж, когда он прям очень сильно хочет пэд-шопов, когда он хочет какой-то вот модный набор, и представьте, и ему такое вот дарят. Там просто зашкаливают эмоции. Адреналин в крови. Ребенок счастлив. Родители счастливы. А потом эта вся красота благополучно валяется. Что делать? Кстати, некоторых наборов, которые я видела на Алиэкспрессе, на Озоне, на, на Авито я их не вижу вообще. То есть просто кое-чего здесь нет. Вот наборчик, цена десять тысяч. Я не знаю за что. Давайте посмотрим. Так, это у нас хомячок и сыр, да, мы уже видели этот наборный на вид, а здесь просто четырехэтажный дом, самолет, кстати, очень красивый самолет, белый, лимузин с джакузи, магазин, какие-то всякие фигнюшки, здесь у нас вот как вверх ногами, но это домики, ой, извиняюсь, так поехали начнем так здесь у нас аксессуары какие-то кусочки шезлонги ванночки немножко пэтов так угу, здесь что-то еще какие-то аксессуары куча куча куча всякой мелочевки здесь есть угу, какие-то сумочки Шапочка, картиночки. но ну, вот таких основных аксессуаров, которые реально нужны, это, я считаю, одежда для пэтов. Это шапочки, юбочки и бусики самое ходовое. Вот этого, кстати, тут немного. Или вообще нет. Так, еще что-то какие-то картинки, карты. В общем, вся, все до куча собрано. И машина. И бери, как говорится, все одним гаком, я чувствую. Можно по отдельности. Смотрите, да, а все за 10 тысяч. Хорошо. Если по отдельности, то можно списываться. Будем списываться, узнавать. Я бы что-то взяла. Так, домик в Тольятти. Это у нас со сценой. Сцена. Ага, это подиум да для показа мод что пишут ничего не пишут цена 200 рублей добавляем разговариваем смотрим какая доставка здесь у нас что угу. тоже такой интересный домик да понятно кстати там еще какие-то фотки есть а, ну вот классно кстати мне нравится, когда фотографируют, делают дополнительные фотографии. Смотришь штанга, на ней висит будочка на крючочке. Здорово. Это, конечно, уродские. Ну да ладно. Сумочки, шапочки, аксессуарчиков чуть-чуть. Цена вообще культурненькая. Так, едем, едем дальше. Смотрим, что тут еще есть. все в основном повторяется тут тоже большой набор хороший такой прям много всего интересного так домики угу. смотрите что я нашла прям сразу меня зацепило куча куча аксессуаров для пэтов вижу всякие шапочки обожаю шапочки есть бусики тут всякая еда тут всякая не знаю всякая всяко очки в огромном количестве платьица юбочки да но ну, юбочек немного но тоже тут есть так мебель шезлонги радиоприемнички Телефончики, класс-класс, всякой штучки. Ой, мне очень нравятся расчесочки. Тут игрушки lps ЛПС. Угу. Здесь все куча валяется. Тут вижу lps холодильник. Все, больше ничего не вижу. Смотрим теперь, что у нас пишет наш продавец. Аксессуары ЛПС, все на фото на фото не все есть еще домики для pet транспорт посуда кормленные цены от 50 рублей выше отправляю почтой 100 предоплата в зависимости от региона Ага, ну и прекрасно пообщаемся с девочками очень нравится может быть что-то интересное можно купить вот такой наборчик смотрите ребята здесь у нас а ага, мы его уже видели в другом цвете ну, в этом цвете смотрите, смотрите смотрится шикарно красивый домик так потом вот такой домик прям в коробке красивый он немножечко не из серии FPS, но красивый. Так, Дальше едем. Повторяются у нас наборчики. Здесь домики классные. Вообще, честно, я рада, что сделала этот обзор. И посмотрела, что вообще продается, по каким ценам. Потому что недавно хотела купить домик. Даже не один, а два. И сейчас я понимаю просто, что цены есть совершенно приемлемые. То есть не стоит спешить с покупкой. Нужно все внимательно посмотреть, все внимательно посчитать. Что и сколько будет стоить. Подумать вообще, что вам нужно. И принять решение. Потому что тратить деньги налево и направо тоже, ребят, это не поощряется ни кем, не взрослыми и у детей не должно быть такой привычки. Вот. Ну посмотреть всегда можно, полюбопытствовать, все взвесить. Конечно, такой набор еще здоровенный. Посмотрите, как тут много всего. Это очень красиво смотрится, когда это все вместе. Вот реально мне это очень нравится. Очень классно. И вот смотрим вот цены, что у них тут есть. Новый. Написано новый. Цена 999. Наверное, может быть, просто у них вот этот один домик новый. Ну, Но когда вот они все вместе, набор, смотрится классно. Так. Так, так, так дальше все повторяются разные только цены цены надо все сравнивать У -у -у. домик little pet shop за 400 с мебелью Градский район У -у -у. Тут вообще просто фигурка и пляжный домик за 98 рублей. Самый доступный ряд. Так. Вижу, вижу. Вот здесь вот игрушки и домики. Посмотрим. Такие вот фигурки есть в продаже. А вот это домики, ага, очень много аксессуаров, И это классно, я прям люблю аксессуары, с ними всегда интересней, особенно если занимаешься съемками, всегда хочется что-то придумать новенькое, новенькое, новенькое, ищешь постоянно что такое придумать, смотрите какой большой дом не похоже, что он самодельный, но он тоже из картона и смотрится он классно, прям такой яркий, здорово. Ладненько, Я тоже сохраню этого продавца. Текст. Посмотрим, что у нас вот здесь. Здесь у нас пэты. Разные пэтики вижу домик а ну вот то что они предлагают вот этот домик у них так посмотрим что есть еще ну вот я вам в принципе практически все показала вот кстати этот картонный домик со зверями смотрится он забавно так, а здесь у нас что? Здесь у нас магазинчик, да? За 300 рублей. Очень. Так, продолжаем смотреть. Смотрите, есть еще вот такой, называется домик-мотоцикл. Ну, я так понимаю, что это, конечно, не домик, но здесь прям мотобайк, каски. А вот домик есть. Мотобайк мне очень нравится, классный это удовольствие Все вместе стоит 600 рублей конечно не дешево когда сравниваешь цены на авито да можно за эти деньги купить что-то более интересное но когда ты сравниваешь эти цены с магазинами то так прям вау-вау берем мотобайк это круто так вижу кучу аксессуаров добавляю сердечко потом буду смотреть хотя нет давайте вместе так, вижу, что тут прям конкретно люди разбирают по частям. Это очень здорово. Значит, что-то продают. Тут все посмотрим. Что тут есть. Так. Ага. Кстати, есть катер. У меня этот катер есть. А у кого нету, вот прикольно. Скамечка. Смотрите, какая хорошая скамеечка. Чемоданчик. Даже есть вот кто это у нас? Такой самокат или мотоцикл. Очень здорово. Скейт, кроватки, качалка. Все такое прям ферменное. Тут какой-то фончик бешеный, что ничего не понятно. Ну, что, кто-то коллекционировал, играл, смотрите, уже самолет. Ой, вообще самолет просто бомба. Мне так он нравится тоже больница прям практически полная все наборе есть так мы смотрим сейчас с вами цены аксессуары по 50 рублей большие домики имеют разную цену все значит можно списываться узнавать круто пообщаемся так смотрим что есть еще вижу опять самолет домики ставлю сердечко что-то притормаживает сегодня интернет, к сожалению. Никак он не хочет со мной дружить. Так. Ну что ж, мои хорошие, я не хочу больше утомлять вас большим просмотром всего-всего. Потому что это все-все, оно в принципе повторяется. Вот. Есть что-то интересное, что-то необычное. цены разные, как я уже сказала, тысячу раз, поэтому все го на авито и давайте покупать эту всю красоту. Конечно, если кому-то нужно, о, кошечка, у меня была такая кошечка, но ее съела собака, поэтому теперь от нее остались только одни огрызки, мне даже жалко их покинуть, поэтому они до сих пор у меня сохранились эх кошечка кошечка так домики наш обзор домиков ребят я заканчиваю мне кажется это может быть бесконечным. их очень много но они все Вот такой вот еще есть тоже у меня сомнения насчет того что это оригинальный домик ЛПС. у меня живут какие-то носатые мухи мухи кстати Ржачные. А вот, видите, это лечко-чашечка. Понятно. Все, закругляемся с этим просмотром. Ничего нового нет. Все посмотрели. Все обсудили. Переходим в нашу студию. Итак, мои дорогие, мы с вами посмотрели, какие домики продаются на Авито. Я думаю, вам было так же интересно, как и мне. И вы тоже надумали что-нибудь интересное себе приобрести. Вот я-то точно приобрету. Я прям уже выбрала себе 10 штук. Жалко только, что невозможно купить себе все сразу, правда? Но тем не менее, выбор есть, выбор большой. И если вы не можете найти в супермаркетах красивые домики, не расстраивайтесь. Вот они все, они все продаются, можно их купить, их в три раза дешевле. Да, конечно, они не новые, да, возможно, они не целые, может быть, там даже что-то потеряно, исколото. Но это домики с историей, мне кажется, это даже интереснее. И потом, когда вы можете что-то сами доделать или переделать, вы вносите свою индивидуальность. И этот домик определенно будет для вас даже дороже, чем если бы вы просто купили новый в коробке. Я всех, всем вам желаю удачных покупок, интересных приобретений. И благодарю вас за то, что вы смотрели мое видео и посетили мой канал. Также прошу вас подписаться, потому что впереди у нас много-много всего интересного. Обязательно ставьте лайки под этим видео. Для меня это очень важно, это меня очень мотивирует создавать для вас все новое и новое. Я вас очень люблю, и до новых встреч, дорогие мои Савса! So -so -so!